На самом деле эта потеря больше имиджевая. Так, в прошлом году КамАЗ сделал 44 тысячи грузовиков, из которых на серию К5 пришлось лишь 2300 экземпляров, или 5% от общего тиража. А вот потеря предшественника, семейства К4, для предприятия гораздо более значима. Одних только тягачей модели 5490 клиентам передали более тысяч машин. Но опять же, кабину от мерседесовского Аксера нынче никак не достать.